Кстати, сказать, сегодня удивительнейшим образом у меня прогрузились аватарки, но не прогрузились у вас. Я смотрю, у вас худ не отобразился. Ребята, одну секундочку, сейчас все, все вернем на место. Так, где он? Он вот он. И обновить. Все. Теперь худ у вас есть, аватарочки есть, все на месте. Ну и мы с вами готовы смотреть, черт возьми, за рубу между командой из России и Финляндии. Команды просто Россия и Финляндия. Карта d Инферно это Best of 1. В атаке начинают финны, русские обороняются пока. И финны, надо признать, атакуют достаточно хорошо. Ни одной потери и два минуса опорников на точке Б Ну, непосредственно в вблизи, вблизи у нас находится Уралоид э, 228. Хэдшот от него вы только что могли видеть. И игроки обороны, оставшиеся, точнее, оставшийся тот самый Уралоид э, 228 погибает сейчас. Увы, не повезло. Мы болеем не за сильную сторону, а за Россию. Тако. И это звучит достаточно красиво. Но, тем не менее, пистолетка уходит все-таки в актив команды из Финляндии. И давайте быстренько пройдемся по составам. Найкет. Найкет. Точнее, наверное, правильнее говорить все-таки. Уралой 228. Олд Оук. Это старый дуб. Пауэр Вульф. Пауэр Вульф. Могучий волк, сильный волк. И слава КПСС. Команда финская, разумеется, это Тома, SkyX Games, потрошитель, Ноплер. И вот я не очень понимаю, просто как бы по-фински это читается, да? Но это как-то вот Семен. Хёнёин, наверное, как-то так. Короче, он будет Семёном, я буду просто называть его Семён, потому что очень похоже. Сёмен, ну, почти как Семён звучит. А, в общем, атака, естественно, при фармилочках, при Мак десятах при МПшках, при всем чем только. Они могли э, закупиться, но ну, кроме, разумеется, каких-то дорогостоящих девайсов, типа автомат Калашникова. Э, на данный момент занимает точку А абсолютно спокойно. Потрошитель делает минус. Э, Sky Games делает еще один фраг. Там же минус от Тома и завершающий за Потрой. В общем, это 2-0. Финны пока забирают второй матчпоинт в этой встрече. Ребята из России еще не успели проснуться. Ну, в принципе, как здесь можно успеть проснуться, когда пистолетку сдули? Можно сейчас, конечно, делать бай. Почему бы и нет? И я не вижу никакой причины, по сути, этот бай не делать Потому что я уже вижу одну купленную эмку И это уже само под собой подразумевает, что так или иначе Но нужно закупаться В противном случае заруиненная экономика Игрокам просто обеспечена, боже мой Ваншот от, от потрошителя Old Оуку Просто какой-то а, нереальный минус сейчас продемонстрировал нам игрок Команды да, финской. И это, к слову сказать, кстати, единственный русский игрок в этой финской команде и это потрошитель. Найт минус Тома. Ну и в общем, выход на точку Б немножко подпровалился. Атака начинает свою перетяжку по направлению Меда Здесь в упоре готовится принимать Пауэр-Вульф. Стрельба, к сожалению, не, не очень, прям, конечно, порадовала. Но все-таки минус сделал. Правда, попал под размен. И следом еще один размен уже за Уралоидом 2-2-8 по Хоплеру. И последним остается потрошитель один в три. Почему они заняли странно? Так бывает так вот, так бывает. Порой иногда смотришь на стратегии, которые придумывают ребята себе на раунды, и диву даешься. Что, а как вообще это иногда работает? Ну, а иногда это и не работает, в общем-то. Хороший хэдшот от потрошителя, минус от славы КПСС в ответ. И, по сути, на этом раунд заканчивается, потому что все игроки атаки убиты. Соответственно, победа в раунде достается команде из России еще 2-1 Ну, у нас с вами, как я напомню вам Для тех, кто только сейчас подключился на трансляцию Или смотрит этот матч по записи Сегодня Best of 1 Естественно, между собой ребята разыгрывать будут только одну карту А учитывая, что это соревновательный режим Он же матчмейкинг 15-15, это не допы Это овертаймы, да? Хотелось бы сказать, но, конечно, нет Никаких овертаймов в соревновательном режиме не бывает 15-15, это ничья вот, поэтому здесь, в принципе, возможен вариант развития событий, в котором команды не определятся. Тем, кто сильнее, старый дуб. Хороший хэдшот по хоплеру. Еще и девайс успел себе поднадыбать, так сказать. Девайса изначально-то не было, был в руках только Дигл, Но принесли курьер из команды финской, приехал и, и, и, и закуриерил, так сказать, автомат Калашникова своему визави. И в CS у россиян в команде финнов есть Штирлиц. Ну куда же без этого? Всегда надо иметь... Где-то своих людей, так сказать И вот в данный момент Есть свой человечек, который К сожалению, сегодня, так сказать, настреливает По своим парням, но что ему еще Остается делать? Минус от потрошителя Минус от старого дуба Слава КПСС пытается настрелять В дым, но получает в ответку сам Кстати говоря, из этого дымного облачка а По результату, численным перевесом Вроде бы как находятся игроки Российской команды, тем не менее Позиционно борьба может быть проиграна Уже даже на этом этапе Появляется тень из дымов, и, естественно, Тома пытается отстреляться по этой тени, попадает и все-таки убивает старого дуба. Еще два игрока обороны находятся на кафеле. Это Уралойд. Очень тяжелый никнейм, почему-то, вот, знаете тяжело мне его озвучивать. Минус от да из дробовика еще и от Пауэр Вульфа прилетает э, товарищу с никнеймом «Skyx Games». Uh, и это 2-2. Да, вот такая вот борьба у нас сегодня намечается. Салам лучшему комментатору в мире монет Сианда. Благодарочка вам огромнейшая. приветствую и приятного просмотра вам и всем uh, вашим товарищам. И я имею в виду ваши, ваши товарищи, это зрители, да, которые сейчас собрались на трансляции Так вот вам всем, дорогие мои друзья, приятного просмотра Сейчас у нас временная ничья По истечении четырех раундов команды так и не определились, кто сильнее, кто слабее Ну, скорее всего, по идее, должны разбивать ничейный результат ребята из России С учетом того, что экономика у них есть, а у их соперника как бы она отсутствует но загад, как говорится, не бывает богат. Вот такая хорошая поговорка есть, поэтому загадывать, я считаю, что в этой ситуации не стоит. Э Миллиарды раундов, когда экономически выигрывают против девайсных. Вау, хороший спрей дал от Nike, да, просто трипл-килл, дорогие друзья. Луток минус по э Хоплеру, это четвертый фраг. И Тома последний, его расстреливает Павер Вульф в упор жестко и прям, прям вот... И бережет патроны. Расстреливает его бездыханное тельце. Счет 3-2. Ну, пока не сказать, конечно, что более уверенно играют ребята из России, но как минимум на один раунд они своих соперников обогнали после не самого неудачного, не самого, вернее, удачного начала. Опять же, очень важно понимать, что будет вторая половина, где у финов может быть просто железобетон в виде обороны и там как бы русским будет тяжеловато. Может быть, конечно, такого и не будет, но здесь надо все-таки будет уже придумывать и продумывать, так скажем, свой каждый ход. Хороший Молотов, он останавливает выход на банан, который, кстати, планировался игрока Финской команды Ну, немножко финны не подугадали, так сказать Или не с таймингами Ну, прокидка точки Б в любом случае будет Бомбкерри находится на банане И, скорее всего, бомбу понесут именно туда Но это пока только догадки Мы все с вами прекрасно знаем, как раунды на Инферно разыгрываются Когда все атакующие игроки добегают до банана Далее там разворачиваются и бегут на точку А ну, нашивы в дымы. Без них тоже, собственно говоря, никуда. А как как иначе-то, да? Но здесь вся пятерка сейчас находится на банане. Мне очень сложно поверить в то, что будет перетяжка. Поэтому в любом случае будет борьба. Слава КПСС минус Семен. Опять же, где-то в дымах. Хоплер находит Славу КПСС. И это разменный минус. Минус от Sky, SkyX Games. Тяжелый никнейм. Кстати, у него есть свой канал на Твиче. Если вам вдруг будет интересно, можете залететь, глянуть, что он там и как он там, когда он там мутит. А, настрелял уралоид, кстати, неплохо настрелял, но знал бы он, что в данный момент он попадает по своему сопернику Полетел молотов, который, ну, как бы, типа, выкуривает из а, нычки всех соперников Фолток, делает два минуса, заканчиваются патроны, свапает девайс на калаш, остается ситуация 2 в 2 у ребят Тома и потрошитель по минусу, хедшотами, красиво финны заканчивают этот раунд, счет 3-3 Приветствую всех участников и лучшему комментатору Приятного просмотра и приятного аппетита Дамир, приветствую, спасибочки вам большое Я, конечно, в данный момент приемом пищи не занимаюсь Я все-таки комментирую Но всем, кто сейчас кушает, конечно же, да Приятного аппетита, ребятки а, Набирайте сил Запасайтесь калориями Которые дадут вам Целую, вот прям Порцию энергии И потратьте эту энергию на что-нибудь хорошее в вашей жизни а, молик молик был выброшен, разумеется, криво Потому что, ну, собственно, фулл блайнд э, мешал игроку обороны что-либо вообще там разглядеть Но вопрос, а зачем вообще его тогда было кидать Может быть, стоило бы как-то дождаться, когда пройдет э, флешечка И уж потом откидываться как-то А слеп у нас сейчас э, на банане, кстати... Э... Товарищ SkyX Games Но что самое интересное под эту флешку Никто из игроков обороны К моему величайшему сожалению не открылся Потому что надо было открываться Это, так сказать, упущенный момент Не сказать, что это упущенная победа Далеко не факт, что этот момент Как-то вообще помог бы в реализации э, В дальнейшем победы в раунде Одной или иной команде Той или иной команде но при любых раскладах вещей Я считаю, что надо было все-таки накидывать флешку И под нее открываться Это было бы очевидно SkyX Games Минус слава КПСС, ошибается игрок обороны, следом в арке ошибается еще один игрок обороны, ну и все. Тут уже мне сложно представить, что Найкет может вообще победить как-то в этой перестрелке, когда точку Б занимают просто со всех сторон. И, конечно же, хорошая позиция Семена на отрезе приносит последний минус в раунде и победу в этом самом раунде финской сборной. Ну и опять же, если можно, конечно, называть эту команду финской сборной, при учете того, что там еще и не все финны. Но с другой стороны, допустим, когда команда... Не знаю, ну, какая-нибудь команда условная. Ну, те же самые Нави, допустим, выступают когда на профессиональной киберспортивной сцене, да, когда у них было три человека из России, им пририсовывали флаг России, невзирая на то, что организация русская, э, прошу прощения, украинская. Ну, а по итогу мы с вами видим, в общем-то, то, что мы с вами видим. По большинству игроков, опять же, там финны, потому что четыре фины и один русский. Ну, сложно назвать эту команду... Российской. Не похожа она на российскую, по количеству финнов, так сказать. Сейчас у нас стак на точке Б. простите, на, сто на точке А, дорогие мои друзья. Ну а раскидывается, разумеется, точка Б. И учитывая, что игроки атаки сейчас заметят, что ни одной гранаты в ответ ты и не полетела, вполне себе вероятно, что выход все-таки будет именно на точку Б. И стак на точке А окажется, ну, как бы не удел Сейчас, конечно, игроки обороны уже успели перетянуться Тут проблема финнов исключительно, потому что слишком медленно э, парни пытались запрягать Но зато успели перетянуться на точку А, ну, потеряв одного игрока Ладно, окей, так сказать, они откупились от э, своих соперников Отдав SkyX Game на точке Б. Ну, дескать, забирайте его, мы пойдем на точку А ставить бомбу Приблизительно этим террористы в данный момент и заняты Минус от потрошителя по голове Славика КПСС. и, ну, ретейк. Ретейк, наверное, нужно делать, хотя я бы, наверное, на месте Уралоида уходил на сейв. Он, кстати, этим и занимается. Ну, а остальных игроков, конечно, посылал бы просто, может быть, даже и на верную гибель. Но это надежда выбить девайс и хотя бы, пусть даже минимальный, но все-таки экономический урон нанести сопернику. Саня интересовались новой игрой Atomic Heart а, Да, слышал про нее, разумеется Следил за моментом, когда она будет выходить Вот сейчас она релизнулась Но пока у меня нет э, возможности, так сказать, ее приобрести Вернее, даже неправильно а Есть возможность приобрести Нет возможности в нее играть Нет свободного времени Поэтому обязательно я как-нибудь как это сделаю Как-нибудь я соберусь с мыслями и обязательно, конечно, пройду ее, мне очень это интересно, потому что игра выполнена в стилистике киберпанк, что я очень люблю а, Ну, мне в принципе нравится, да, то есть вот как бы интеграция чего-то такого вот а-ля а машиностроения в человекстроение, давайте так скажем, да Как бы, киборги, дроиды, импланты, что-то такое, вот это вот на самом деле, не такое уж и далекое будущее. Ну, вот оно меня всегда завораживало и всегда мне нравилось. Пауэрвульф. Минус потрошитель. Это минус со скаута это игрока обороны. SkyX Games дает разменный минус на банане. Но, слава, КПСС при этом успел забрить Семена. Немного у нас постоял АФК, кстати говоря, Хоплер. Возможно, это немного заставила, так сказать, э, финскую команду Более осторожно играть Потому что, ну, а какие могут быть еще, в принципе, варианты э, Развития в этом раунде Ну, если у тебя бомбкерри, а фкшит в респе а Понятное дело, что его придется ждать Хочешь или не хочешь Но сейчас настрелы обоюдные через дымы Здесь появляется у нас небольшая щелочка В которую слава КПСС находит с ХХ Геймса без проблем делает этот минус Ну и Молтов аб абсолютнейшее, так сказать, а, молоко Уралоид, я не понял прикола Зачем Уралоид решил вот на настолько жестко открываться Как итог, естественно, игрока обороны убили Без удивлений Слава КПСС делает уже просто миллиардный минус в этом раунде Я уже сбился со счету сколько киллов этот человек настрелял Ну и, конечно, от Олд Оука еще один минус по голове Итого 5-4 Ребята из России пытаются догнать финских своих соперников. Не просто пока им это дается, но попытки не оставляются. И это радует. Меня всегда радует, когда в матче есть какая-то борьба. Ну, здесь, по сути, экономика у некоторых игроков, конечно, подпросела. Но я думаю, как-то там надропать друг другу что-то должны. Хотя, конечно, очень интересно. Хоплеру и SkyX Games ничего никто не дропнул. Это при том, что у Тома 2 на руках. Спокойно можно было дропнуть Калашек, Ну, да как бы, бог бы с ним. Не захотели и не захотели. Это право игроков. А, на банане небольшая у нас потасовка. Семен отгоняет соперника. Не делает минус. Ну и соперник, что самое главное, не делает минус. Однако, энтрифраг за финами. У нас уже погибший Вольф есть. И, как вы видели сейчас, да, потрошитель просто чудом выжил. А, Семен минус накид. Потрошитель вообще уже, господи, на точке А просто находится. Я поражен немножко тем, как сейчас ребята из России удерживают э, точки. Ну, это, если это сказать, что это дырявая оборона, тут, тут ничего не сказать, наверное. Слава КПСС разменивается сейчас под спотом Б. И точка Б полностью очищена, так сказать, от присутствия э, защиты. В результате чего, конечно, бомб Керри уже в процессе забегания на точку. И бомба устанавливается по дефолт, под гробы. Как бы, а куда еще? Ну, у нас здесь есть, конечно, в упоре товарищ Уралоид, который может что-нибудь здесь попытать удачу. Но нужно пытать удачу, когда у тебя есть тиммейт уже рядом. Ну, а вот в соло обычно, если ты открываешься, происходит приблизительно следующее. Однако с Молотова, кстати, соперник сгорел, что очень интересно и очень примечательно. На кафель забегает Олток, забирает Семена и попадает под разменный минус с хелпы. По результату это шестой для финнов и счет 6-4. Теска, привет, родной, вечер, вечера, чат, всем привет, и тоже хорошего вечера, Теска салютую, приятного просмотра, хорошего настроения, всего самого-самого-самого, ну, а у нас пауза, пауза, дорогие друзья, в исполнении финской команды, не знаю, зачем она, им, честно сказать, сейчас потребовалась, но, наверное, кому-то нужно было срочно отойти, другого объяснения у меня нет, после победы в раунде и достаточно адекватной экономики мне как-то вот... Не приглядывается здесь какая-то тактическая пауза. Скорее, это техническая пауза. Жду от вас прохождения этой игры на альтернативную СССР. Когда-то обязательно это будет. Это сто процентов когда-то я ее пройду на стриме. Но вопрос просто, что скорее всего, как бы грустно это ни звучало, это даже будет не в этом году на самом-то деле. Просто потому, что у меня в последнее время, во всяком случае, очень плотный график по стримам. У меня уже как бы две недели не было выходного, так сказать. И, скорее всего, еще и на этой неделе получится так, что не будет выходного. Потому что на субботу уже заказан шоу-матч по Counter-Strike 1.6. И, возможно, еще и закажут на воскресенье еще один. Плюс еще и в пятницу. В общем, у нас еще и КС будет много. И это замечательно. А я не могу начать проходить какую-то другую игру, пока не закончу э Borderlands 2. Ну и то после Borderlands 2 там в списке игр еще остается порядка 15 Вариантов которые надо будет проходить дальше И опять же вот Пока эти варианты не закончатся Я не смогу приступить к прохождению Атомика Потрошитель Находит соперника, и этим соперником оказывается могучий волк Который не такой уж и могучий, как оказывается Олд Оук подхватил потрошителя, который в хитрого сидел на ковриках И надеялся, что сейчас, ну вот сейчас-то точно кто-то под меня откроется я сделаю еще один минус Все получается не совсем так SkyX Games минус Слава КПСС Далее минус от Семена и Хоплера Уралоид остается последний Ну, позиция это ближняя, вроде бы это хорошо Хотя, опять же, в этой ситуации что может быть хорошего, когда то один в 4. Ну, при этом еще и у вас был экономический раунд SkyX Games. заканчивается патроны в МАК-10, пытается на ГЛАКе сделать минус, но что-то как-то не очень пока что получается. Да, вроде бы последний пули попадает в голову, но поначалу давал очень много шансов своему сопернику на победу, но соперник ни одним не воспользовался. Такое тоже бывает. Кстати, Манюньке и жене тоже привет Отличного вечера Обязательно передам тезка Обязательно 7-4 тем временем на табло Остается разыграть не так уж и много раундов в первой половине Далее произойдет смена сторон Как вы понимаете, команда из России попадет в еще более слабую а, позицию Потому что они будут играть в слабой стороне э, То есть то, что они сейчас проигрывают в сильной стороне Это уже и так э, Максимально плохая история SkyX Games! Просто через дымы уничтожает Пауэр Вульфа. Могучий, мощный, хороший хэдшот реализовал сейчас игрок атаки. при том еще и не имея какого-то адекватного девайса на руках. Один ХП, кстати, остался у и Тома там тоже чудом выжил. Но со снайперской винтовкой в руках, как вы понимаете. Не так уж важно, какое у вас там э, количество ХП. Большое, среднее, малое. Главное, что вот так все получилось. Хоплер, минус снайк, далее, потрошитель, находит уралоида, я не очень понял, конечно, позицию уралоида, да, как бы ладно. И это самое, что плохое для российской команды, то, что они отыгрывают этот раунд на девайсах, без единого минуса, прошу заметить. Еще один фраг от потрошителя, миллиардный уже по счету, в общем-то, раунд... Закончен, Первая половина остается за командой из Финляндии. А остается разыграть еще три раунда. И при любых раскладах вещей э, команда из России может надеяться только на 8-7. Что в целом плохо. Потому что ну, в обороне надо как-то брать раунды все-таки. А не заниматься их отдачей. Чем на данный момент как раз-таки командой занимается. Вновь выход из ямы. И атака разбегается, как всегда, конечно, по позициям. С акцентом на банан. Что я хочу заметить, что финны каждый раунд акцентированно действуют от позиции на банане. Удастся там сделать минус? Хорошо, не удастся. Ну, что поделать. Старый дуб. Минус-потрошитель. Торчал ствол, так сказать, из-за угла. И, ну, грех было здесь промахнуться. Также еще один минус последовал от игрока. С никнеймом Уралойд, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Ну, настрелы от славы КПСС на ЮСПе получились... Из рук вон плохими, и как следствие SkyX Games заканчивает огонью своего соперника. Олдоух тем временем продолжает на дигле вешать ваншоты. Ну и сам, конечно, уже поймал ваншот. Потому что это кармическая история. Да, ты вот вешал ваншоты соперником, а теперь и сам получи ваншот. Все должно быть в балансе. Powerful! Powerful. Я вот хочу называть его постоянно. Не хочу сказать, что он Power Wolf. Хочется всегда говорить Powerful. Хотя, конечно, нет, это Power Wolf. И тем не менее, опять же, он демонстрирует нам, что он не настолько-то уши и Power. Поэтому не надо, наверное, было так подписываться. Я всегда против громких никнеймов, когда там пишут Бог, там или пишут что-то еще, там или крутой игрок, там Дакиллер, там и так далее. Все вот это вот. Этому всему надо соответствовать. Не просто подписываться, типа я, конечно, понимаю, что там, типа Сильный, могучий, волчака Это должно, наверное, устрашать соперников Но ничто так не устрашает соперников Как шот от потрошителя на меду Вроде бы уже образовалась брешь на точке А Еще и не самая Хорошая точка у Уралоида была, тоже большой демейдж дилинг в него зашел Однако он смог отстреляться по потрошителю, но точка Б в это время падает То есть вот вы видите, насколько финны грамотно передвигаются по карте И именно это передвижение грамотное позволяет им как раз-таки добиваться победы в этих самых раундах Все элементарно и просто Сейчас же Уралоид и Уолт Оок на что могут надеяться? Ну, Дефьюз ты имеешь столько у старого Дуба, который в данный момент находится на ХЛП. А ретейк с одной снайперской винтовкой При двух девайсах, но это вообще как бы Странно, то есть здесь очевидно Ну, нужно отдавать десятый Хочешь, не хочешь, не хочешь Нравится или не очень Но нет просто других вариантов В упоре, кстати говоря, у Олка Сидит соперник, ну естественно Здесь как бы позиционно Из-за девайса в руках, конечно Не замечал игрок обороны Что перед ним вообще кто-то сидит, сам себе Короче, закрыл обзор Своей эбкой как Губерниев кричит «Россия, Россия, Россия!» Ну, пока кричать здесь, честно сказать, -то, в общем-то, и не из-за чего. Да, можно, конечно, болеть за команду сколько угодно, но я вообще, кстати, как бы ни разу не против. Может быть бы, даже если бы я был зрителем, я бы тоже поболел за одну из команд, но так как я комментатор, я не предвзят. Если бы это был бы какой-то там чемпионат мира... То даже тогда я все равно был бы не предвзят Для меня это просто игроки Поддержать хочется, конечно, безусловно Своих, так сказать, ребят Но тут опять же, поддерживать своих Я не могу вычеркивать здесь при этом Потрошителя, который тоже русский Uh, но он просто находится в финской команде Его как бы тоже надо поддерживать Но если я буду его поддерживать Ну его команда и так выигрывает Я за него дико рад Но черт возьми Он же выигрывает против команды из России получается И как бы я не должен этому радоваться Ну в общем вот такие вот пирожочки Поэтому если бы тут конечно была пятерка финнов uh, Против пятерки русских Тогда можно было бы договорить А так сложно Ну что старый дуб открывается на полторашку Кстати сколько он там уже настрелял-то, а? 14 киллов. Ну, 14 киллов, хорошо. В принципе, я так и думал, что он находится на первой строчке, и поэтому и полез проверять количество убийств, ну, потому что очень много э, импакта, так сказать, он вносит, и это хорошо. Хорошо, когда есть такие люди, если не вся команда работает, то есть э, старый дуб, который может э, доработать, так сказать, какие-то косяки. Но опять же, проход на точку А. Фины очень хорошо чувствуют движение соперников. Опа! Оля-ля! Никакого прохода на точку А, дорогие друзья! В численном перевесе атака... Ну, точнее, в численном перевесе обороны. Но атака устремляется на точку Б. И вот уже никакого численного перевеса. Ну как-то нет. Он на ровном месте рассыпался с гибелью товарища Славы. КПСС. Последний раунд первой половины проходит при ретейке 2 в 2. Олд Ок и Пауэр Вульф против SkyX Геймса и Хоплера. Ну, очень, опять же, непростой будет ретейк при понимании того, что там есть э, АВП. Которая очень сильно даже отчасти будет, наоборот, мешать. Олд Оук забирает SkyX Games, а Хоплер дает разменный минус по Олд Оуку. И, пожалуйста, дорогие друзья, да, остается у нас Снайпер. Ну, хороший дымочек залетает. Опа! Неждан, забайтил. Просто забайтил, так сказать. Соперника на открывашку Соперник открылся и В результате минус последовал от игрока из команды России Счет 10-5 Но, опять же, итоговый счет первой половины Скорее провальный, скорее, наверное, грустный и печальный Нежели хоть какой-то дающий надежду Потому что проиграть в сильной стороне со счетом 10-5 Ну, по умолчанию, наверное, это, скорее всего, будет приводить к поражению в итоге Потому что, если не будет какой-то очень жесткой атаки И, что самое главное, больших ошибок от финнов в обороне то и надеяться здесь по факту-то будет не на что. Потому что, ну, мы с вами видели, как финны грамотно разыгрывали первую половину, поэтому я полагаю, что не так уж и много ошибок будет, если они вообще будут хоть какие-то. Ну, под славу КПСС немножко прилетела ХАЕшка, совсем чуть-чуть на 14 хп, но прилетела, это тоже уже неприятно. Вроде бы то уже и не сотый. При этом там, конечно, Тома, кстати, в такой же ситуации побывал. У него 84 хп, потерял 16 ну, то есть как бы хаешками разменялись Суммарный урон двух хаешек составил а, Сколько? 14-16-30 хп Ну, что как бы забавно Забавно бросить 2 хаеш... хаешки Которые суммарно нанесли 30 урона Выброшенные на ветер деньги Ох, вот так экономика и переводится Ну и как вы видите по карте У нас, в общем-то, попытка занятия И той точки, и другой точки У нас и на А на ребрах есть игроки атаки И под спотом Б Но бомба при этом лежит на банане то есть важно понимать, что здесь, если и будет розыгрыш, то с огромной долей вероятности это будет все-таки точка «Б». Но нет, это качели, ребята из России решили... Ну, я вот, правда, не знаю, зачем сейчас делать качель, с чего бы вдруг был бы хотя бы один минус на точке «Б», тогда да. Но минус -то дается только сейчас. Найкет -то сумел сделать один фраг, а качели уже начали переносить бомбу на точку «Б». На точку «А», простите. А, и по результату вот сейчас мы возвращаемся на спот ну, который уже прибегает контролировать поплер Пожалуйста, минус найк, то есть я не понимаю немножко логики э, команды из России Но боюсь, что и не пойму На самом деле очень много в этих действиях было чего нелогичного Олд Ок минус потрошитель Тома, ответный минус по Олд Оку Ситуация 1 в 2, где игрок обороны в единичном количестве, в единичном экземпляре Это тот самый Тома, или та самая Тома, я не знаю, как уж тут не обессудьте ну, Наверное, судя по действиям, я бы сказал все-таки, наверное, что это молодой человек Вот я же всегда говорил, да, что Глок в CS GO это просто как водяной пистолет Просто пистолет, который вообще... Ну, я не знаю. Я вот когда играл еще в нее, в CSGO, сам когда играл, э -э я не видел ни одного девайса вообще, в принципе, наверное, в игре, который может нанести там за 8, за 9 пуль какие-то 87 там, или 98 урона. Ну, 8 пуль! Ну, я пони понимаю, что он слабый. Я понимаю, что Глок не самый бронебойный пистолет. Ну, ну, не 80 же урона. Ну, не 90. Ну, с такого количества пуль, ну, просто игрок должен отъехать при любых раскладах вещей от кровопотери, так сказать Где ре-реалистичность? Ре-ре а, Слава КПСС минус Тома Шокером его, правильно Минус от Семена по Славе КПС... ой, по Уралоиду, прошу прощения а, Ну, а тут называется нечего бежать, потому что на ноге, да еще и в солом. Нужны тиммейты, которые в случае чего разменяют Размен последовал, конечно, но по другому игроку По факту у нас остался Семен, тот самый Семен Который уже находится на точке А с трофейным МАК-10 И благо, что он на этом МАК-10 никого не сумел убить В противном случае, получается, ошибка Уралоида Повлекла за собой смерть нескольких его а, тиммейтов Ну, по итогу, пока что, опять же, 10-7 Вроде начинается какая-то догонялка от русских за финами Можно и нужно пытаться догонять но у финнов появляются девайсы. Отсюда уже, как говорится, поподробнее. Да, может быть, девайсы и а, раскидка у игроков обороны не самые прям вау-вау-вау. Но есть ФАМАС, есть три мки И, ну ладно, бог с ним, есть скаут. Скаут при этом девайсы надо признать, нельзя списывать со счетов. Потрошительно и минус Найкет. При этом энтри за Уралоидом на точке Б был выполнен по Семену. Ну и вот... Если подумать и посравнивать, как мне кажется, атака а, данная атака, то есть Россия, атакует не настолько хорошо, как это делали финны. Вот мне кажется, что у финнов чуть более уверенно. Вот как правильно монета Сиан писал, финская сборная выглядит поувереннее. Вот. Действительно, уверенности, наверное, в собственных действиях ребятам из России сейчас не хватает на Инферно. То есть, все, вот, ну что это? Что вообще за момент получился? Но если бы у Тома была БМК, бы ка Олд Оук сейчас просто погиб бы. Ну, надо же никогда не забывать, что дым это не стена. Через дым часто можно увидеть какой-то проход. Олд Оук минус Хоплер, Потрошитель забирает Пауэр Вульфа, при этом не осиливает забрать в спину Олд Оука. Ну и бомба установлена. Ситуация 2 в 1. Остается у нас один единственный игрок обороны, которого расстреливают на двадцатке. Этим игроком был SkyX Games. Счет 10-8. Пока что во второй половине 3-0. Но это, опять же, те самые 3-0, которым не стоит радоваться. Надо увидеть какие-нибудь 4-0-5-0. вот только тогда болельщики команды из России могут хоть как-то э, радоваться. Потому что тогда уже будет либо равный э, счет, либо неравный счет. То есть, либо команда из России даже вперед вырвется... Ну, никто не исключал, опять же, вагон ошибок, который можно наделать и в результате еще и словить руину, так сказать. Ну, вот как, например, сейчас просто человек с беретами приходит и трипл кил на банане оформляет. Ай, да какой фин! Какой же он, черт возьми, жесткий. Еще и минус олд оук. И в соло у нас остается Пауэр Вульф. Как я уже говорил, вульф не выглядит таким уж и пауэр. Но надо идти за бомбой, которая потеряна на банане, а там уже соперники разобрали девайсы. Ну, как бы я не знаю. Я не знаю. Да, это, ребятушки, комментирование матча по записи. По записи с GoTV. Это не прямое включение. Ну, конечно, это больно. Такое больно выглядеть... Выглядеть, простите. Такое больно видеть, когда вас просто с девайсами закрывает тип на беретах. Но я допускаю, что случается в нашем мире и такое. И вот оно такое и случилось. Собственно, это даже уже не теория, это практика. Ну, 100 хп. 100 хп, 100 армора, есть дымы и молотов. В общем, а что еще нужно для победы, казалось бы? Для победы надо не подставлять голову, и чтобы в нее Тома не попадал. 11-8. Ну, конечно, как сказать? Как бы это грубо, наверное, не звучало, но бездарный раунд от ребят из России, которые могли спокойно одержать победу, как минимум, пользуясь наличием девайсов и отсутствием он их у соперника, и в результате мы с вами увидели что? Просто выход на банан, получение в лицо с пистолетов, и все. И финиталя ля комедия. При этом еще и просела практически полностью экономика у команды из России. Один калаш, два мак-десятых. Три, простите, мак-десятых. И неожиданно сейв Бам! Обожаю такие моменты. Самый, казалось бы, глупейший девайс из всех купленных, но делает энтрифраг. Минус от потрошителя по Old Оуку и начинаются свапы девайсов. Здесь различные. М-ка переходит в руки Уралоида, а Powerful uh, забирает себе в руки МАК-10. Ну и понятно, опять же, почему это было сделано. Вполне очевидно, да. То есть лайфбар низкий у Powerful'а, и ему на этом девайсе играть будет как бы некогда. а Размен на коврах. Потрошитель уже занимает позицию в Сойде... На лету подхватывает в голову Уралоида. Во вторую голову не удается попасть. В результате еще и теряет тиммейт. Но ситуация выходит на 1 в 2, где Powerful, к сожалению, опять же, Powerful, да, не Вульф, а Powerful, <с <vraiment> <с <même> имеет лишь 8% здоровья. И здесь хедшот от потрошителя. 12-8, дорогие мои друзья. Развал, уничтожение и печалька пока что для команды из России. Расстояние вновь 4 матчпоинта. Так долго и старательно, но сокращалось-сокращалось до аж целых двух. Изначально на начало второй половины вообще в принципе счет был 10-5, да, как вы можете помнить. Uh, расстояние было в 5 матч-поинтов Оно далее сократилось всего до 2 А теперь вновь нарастает Опять же, по всей видимости, куда-то плюс-минус до 5 Молотов, чтоб никто не аркадил Ну, а учитывая, что этот Молотов Дымом никто не стал накрывать Скорее всего, аркада никакой не будет Ой, в Молотове еще и Уралоид сгорел Ну, это как-то, я не знаю Это как-то грустно Грустно, печально и прискорбно, я бы даже сказал. Олд Ок. Хороший стрелок на дигле, как мы поняли уже. Ну, я, во всяком случае, для себя понял. Из увиденных моментов, когда он играл на этом пистолете. Есть чему поучиться. Есть какие-то можно... Ой, хорошая хаешка от Пауэрвульфа. Но Семен... Семен, черт возьми, не хочет останавливаться. И продолжает уничтожать соперников на банане. Взгревает там сразу пару оппонентов. И Найкет с Олд Оуком. Остаются в паре против тройки оппонентов Опять же здесь без позиции Без чего-либо С, хотел сказать, минимальным раскидом Но его нет тоже на самом деле Последний Молотов сейчас Выкинул товарищ Найк на банан Неправда, я вообще не понимаю Зачем он это сделал как бы. Да, окей, там был сделано два минуса от Семена Но разве же уж есть Так объективно смотреть на ситуацию Смысл был какой-то выкидывать э, Этот Молик туда это, Как по мне, не было Найк отдается под потрошителя, и еще 13-8. Вот они снова те самые 5 матч Даже фейковый дым на кафель не помог игроку атаки. Но это и неудивительно, в общем-то, что так вот произошло. Потому что потрошитель-то на точке А находился в то время, как один из игроков обороны уже был на споте. Б. И в то время, как наш еще один... Финн находился уже в процессе перетяжки То есть потрошителю в теории Не было никакой острой необходимости Бежать вообще куда-либо и что-либо делать Там и так без него бы справлялись Спасибо вам большое за подписку на YouTube Товарищ фришоу. Ну а мы тем временем включаемся В 22 раунд этой встречи На котором уже сделан entry фраг И этот фраг сделан по команде из России что, опять же, нас наталкивает, ну, лично меня наталкивает на не очень хорошие мысли о том, что... Ой, Семен! Семен, Семен, что вы творите? Минус Найк просто ваншотнул сейчас с калаша своего соперника. Отличный, просто отличный ваншот. Одна пулька всего-навсего. Ну, да какая роскошная. Слава КПСС. Через дымы находит Семена, ответка прилетает. Но, опять же, какая ответка, черт возьми? Девайсов нет. Тек девятый, Дигл и Скаут. Это что? Это девайсы, с которыми выигрываются раунды. По большей степени, конечно, нет. Тома даблкил. Последний игрок атаки находится в яме. При выходе из ямы он попадает, кстати, по Томе. Но, скорее всего, так или иначе, не переживет до конца. Да даже вот, если просто он сейчас убежит на сейф, еще, кстати, попадает. Ну, знаете ли, учитывая, что можно было... Ну, хорошо, что они зарезали, а так-то уж могли бы даже еще и на ножку посадить. SkyX Games, последнее слово за ним, и счет 14-8, а вот теперь уже расстояние увеличилось аж до 6 матчпоинтов, что говорит о регрессе, скорее, э, со стороны атакующей команды. Вот вроде бы и неплохо, а вот вроде бы и плохо, с одной стороны. Короче, максимально запутано все, максимально все осложнено, и... Ну, финны пока ближе к победе, чего уж там греха таить, они и за сильную сторону играют, и экономика у них укреплена достаточно хорошо, ну, за исключением, конечно, наверное, разве что Коплера, у которого 50 баксов, ну, это только потому, что он часто погибает, либо много дропов раздает, а так-то глобально у игроков обороны по деньгам проблем никаких нет, поэтому какие сложности здесь могут сейчас навязывать э, русские финнам, лично я вообще не понимаю. В чем должны эти сложности выражаться по перестрелкам? Только если... Раскидка есть вполне себе полноценная, нормальная. Девайсы есть, ну вот. Но мы такие раунды уже видели. Вот просто я прошу. Хоплер. Ну я чувствую, я чувствую, что сейчас все-таки будет какой-то момент. Он должен быть просто. Отрезается хоплер дымом. Но вот теперь уже, скорее всего, момент какого нибудь Хаешка Хоплеру прилетает до 80 хп, падает его лайфбар При этом у нас и под бананом также продолжает шуршание, кстати Но шуршание на банане, оно более э, фейковое, так сказать, чем на точке А Потому что на точке А находится бомба в данный момент Хоплер все-таки нашел возможность выйти из дыма и сделать минус Да, попал под размен, но минус все-таки сделал Тем самым немножко притормозив атакующие действия и это тоже очень важно понимать, что в данный момент атака просто теперь будет искать возможность выйти в более комфортных для себя условиях. Закрытая позиция от потрошителя приносит ему, господи, какие-то просто нереальнейшие два хедшота. Минус один от Тома и Слава КПСС в соло. Ну как такие раунды вообще можно в принципе отдавать? Вот я не знаю как. Для меня это вообще а, загадка, прям загадка-загадка. Слава КПСС 4 секунды до конца раунда и это 15-8. <смех> Пауза Пауза от команды из России Вот у меня вопрос Назревает, так сказать А на кой она сейчас? А, вылетел пятый игрок, все, я понял Ну, слушай, если пятый игрок не вернется То тут вообще тогда ловить нечего будет Как мне кажется Это будет уже какая-то просто безвариантовая история Финской сборной просто понимание игры другое. Они по всей карте играют, эти забились в яме и 0 фаста от террористов. Согласен. Согласен то, что финны играли более грамотно. Они разыгрывали весь потенциал атакующей стороны, как сейчас разыгрывают весь потенциал оборонительной стороны. То есть, если можно играть банан и, допустим, второй мидл, то почему это не играть? Почему не захватить эти территории, чтобы просто их контролировать? Вот ребята из России пока... Не понимают этого, да и, скорее всего, уже, возможно, не поймут. Саня, здоровые игры еще будут? Нет, на сегодня, Кирилл, приветствую вас. Это последний единственный матч. Но он еще, правда, пока не закончился, но финны э, взяли, так сказать, свой, ну, либо последний, либо предпоследний раунд, в зависимости от счета, да, либо 15-15, либо все-таки когда-то они возьмут 16-й. Ну что-то мне подсказывает, наверное, все-таки, что 16-й они возьмут, потому что как-то ну, не очень, я верю, просто в, в 7 к ряду от в, ребят из России, при том, что пятый игрок у них как-то немножко здесь не нарисовался. Его просто нет. И даже если... А, а сейчас уже и не даются. То есть вообще тогда придется раунд в четвером отыгрывать. Ну, а это все тогда прям. Это будет прям без шансов. Ну и все. В принципе, чем? Матч стартует. Паузы закончились. Все. И мы должны, наверное, как бы продолжать. Или еще одни паузы будут какие-то все-таки браться. Может быть, в духе фаерплея финны возьмут еще одну паузу. Нет. Нет, дорогие друзья, ну тогда я с высокой долей вероятностью могу сказать, что это около последнего раунда что-то вот а, Ну можно, конечно, в вчетвером попробовать выиграть, но все-таки это как-то смотрится иллюзорно достаточно Если уж в пятером не брали не бирали раунды, то откуда им взять раунд в вчетвером? Не очень сильно понимаю Потрошитель хорошие настрелы, но немножко не попадал в тайминге. Мог, кстати, несколько раз ваншотнуть э, по черепушке. Ой, даже вот, по-моему, сейчас, кстати, попал. Попал, но немножко подгорает. Пауэрфул, <coughs> Через дымы, однако, находит потрошителя. Неплохое начало раунда. Ну, конечно, не стоит расслаблять булочки, как известно, да, потому что. Один минус в, данном, в данных условиях Это только лишь минус для того, чтобы отыграть перевес Ну и сейчас перевес вновь уходит на сторону атаки Простите, на сторону обороны Ну и опять же здесь те же самые проблемы Нет ничего быстрого и нет ничего более-менее такого сложного Все разыгрывается как-то как будто из-под палки Такое ощущение, что там уже дизмораль вовсю у ребят из команды России ну, промах от снайпера, вот, чтобы резко, например, и не вломиться. Просто по приколу, по фану, так сказать, на двадцатку. Ну, не знаю, не знаю. Просто заходишь двадцать и радуешься жизни. Ну, а пока в итоге все погибли по одному. Пауэр расстреливает в спину Семен. И это, дорогие мои друзья, 16-8. Вот с таким счетом заканчивается сегодняшний матч. Болезненный, наверное, не очень приятный для э, болельщиков команды из России. Но, с другой стороны, приятный для финской команды и для тех, кто поддерживает.